Кажется, скоро нас ждет новая группа от SM Entertainment, поэтому давайте посмотрим на это ближе. SM Entertainment знаменита яркими женскими группами. Агентство подарило миру Girls' Generation, Red Velvet, и Эспо, влияние которых распространяется далеко за пределы Южной Кореи. Кажется, скоро пользователи сети узнают, какие девушки из страны СМ дебютируют следующими. В 2022 году в сети появились фото девушек, которые, по предположению нитизенов, являются новыми треями СМ. Одна из фотографий привлекла внимание публики, на ней четыре девушки позируют на фоне голубого неба. На следующем фото изображены 8 женских силуэтов. Нитизены предположили, что эти восемь девушек – те самые трения с первой фотографии. Некоторые пользователи даже додумались высветлить фотографии, чтобы увидеть имена участниц. Первое – Нахён. Пятое – Юна или Юни. шестая, Хары. И последний звук, неизвестный, вопросительный знак ⁇ Восьмая, наем ⁇ Эти Зены считают, что шанс дебюта всех восьми участниц мал, но это не мешает пользователям сети с волнением ожидать новую большую, как Youth Generation Group USA. Фанат, посетивший шоу Кейс, рассказал, что всего в мероприятии выступали 21 тренин и, кажется, представленные восемь девушек обучаются вместе. Другие поклонники, посетившие шоу-кейс, отметили, что им особенно запомнилась известная SM-трени Нахаин, но кажется, в составе новой группы может оказаться кто угодно. На этом сегодня все, как только появятся какие-то новые новости, я сразу выложу об этом видео. Всем пока!